Итак, сегодня мы поговорим, как и было обещано, о событиях в Армении. Мы поговорим не только о Бархатной революции, а также о том, что ей предшествовало, начиная со времен э, СССР. Сегодня у нас гость э, был, который э, живет в Армении, то есть он принимал непосредственное участие в революции, и он знает очень хорошо все эти события. Сегодня он нам расскажет, что и как было. Итак, первый вопрос к вам. Э, расскажите... Что было в Армении во времена Советского Союза и о начале Карабахского конфликта? Да, здрасте. Значит, пару слов сначала я представлю. Живу я сейчас в Ереване. До этого я долго жил а, в России. Сначала нулевых. А, Россия очень много участвовал в оппозиционных движениях всяких разных в связи с последним жестким трендом российской власти окончательно решил как и свой бизнес, так и вообще свое нахождение сменить на Армению. Я переехал сюда то есть я сюда ехал нападками но уже на сто процентов я переехал сюда в августе семнадцатого года то есть каждый год по три-четыре месяца здесь проводил но все же решил уже пмж здесь именно с лета прошлого года значит Армения во время ссср давайте скажу начну с начало ССР, Армения двадцатое года вот аграрная страна никаких заводов ничего практически кроме там и там подобное машиностроения и там такого не было значит я могу только сказать что вообще Индустри... индустриализация армении началась после войны пошли стройки заводов атомной электростанции но ну, это помощь советского союза конечно же да помимо этого здесь очень много строек, очень много жилья начал строиться, то есть город Ереван именно разросся очень порядочно. То, что сейчас считается центром города, сто лет назад это был край. Значит, начало Карабахского конфликта оно также прилегает вот именно на, скажем начал советского союза то есть это 17 18 19 когда из-за скажем так интриг красных командиров и тому подобное начался начался передел земли между Арменией и Азербайджаном. например сейчас находящаяся в составе нахиджеванская автономная республика она была в Армении тогда Красные командиры ее отдали в состав Азербайджанской республики, ну тогдашней советской уже, да. Постепенно там армянское население, правдами и неправдами, было выселено. То есть кто куда? Кого в Карабах? Кого в Ереван? И я уверен, что это было сделано специально, потому что по географии будет видно, что в случае, если Нагорный Карабах остался в Азербайджане, а Анахидживан в Армении, то очень такая норм... нормальное добрососедство было. было бы. Красным это невыгодно, как известно. Значит, Все вспыхнуло опять в 1988 году. Пошли митинги, требования, чтобы Нагорно-Карабахская автономная область из состава Азербайджанской Советской Социалистической Республики вошла в Армянскую. Азербайджанцы на это не согласились. И уже пошло-поехало. Скажем так, сначала действия были по выселению армянского коренного населения и депортации операция кольцо конечно сейчас многие азербайджанские коллеги начнут меня поносить но это все было то есть внутренние войска советского союза с мвд азербайджана все это провернули и на 1988-1989 год они очень лихо выселяли народ Потому что по всем законам ССР э, такой референдум, как отделение э, НКО от Азербайджана и присоединение Карнаса, он был законен. Он был законен, и это совершенно легальная, скажем так, была акция, она возможно бы мирно бы осуществилась, но, увы, Значит, в девяностых при в полнейшем бордаке в Москве, при бордаке уже в республиках ничего не было понятно, пошли уже боевые действия, то есть армии так таковой не было ни у тех, ни у тех и начал начали друг друга, скажем так, дубасить, потому что в девяностом к девяностому году э, азербайджанское МВД и вообще э, войска Азербайджана им удалось захватить на горных Карабах. практически весь крупные города были э, некоторые крупные города как Шуша и тому подобное были под контролем азербайджан э, вот э, при развале ССР Армения себя представляла, скажем так, страну, которая совершенно была неконкурентоспособная, была, скажем так, добывающей страной, не ничего не производила, только атомная электростанция, если уж о конечном продукте можем говорить, и по-моему, все значит, Малибден и тому подобное те ресурсы, которые могли э, быть, проданы за рубеж, э, сразу клика воровская и бывших диссидентов это все захватили и началась тотальная коррупция а я просто еще раз подмечу что во время Советского Союза точнее не еще раз а в общем во время Советского Союза в республике при последних красных руководителях красная идеология была совершенно Большим. То есть никто в это не верил никогда. И э, отсюда и ноги идут. Почему в Армении, скажем, в 90-х годах жуткая криминогенная обстановка? Потому что до этого она имела быть э, место в Армении, успешно она с центра и вообще, э, простите, деньги сосала. Потому что э, нормально людям заработать не давали никто крутились как могли некоторые настраивались на 3-4 работы значит зарплату первой работы отправляли взяткой в райком вторую взятка по этим всем бухгалтериям ну и две зарплаты у него еще, да, еще одна зарплата шла куда надо и он ничего не делал целый месяц и получал целый 120 рублей да? это очень, очень распространенно было в республике вот значит поэтому после развала пришли люди которые руководили кстати комитетом карабах этот комитет был именно в восьмом году, был создан, который отвечал за присоединение НКО Армес. Да, так мы как раз плавно подошли ко второму вопросу. О том, какое стало руководство страны и изменения в жизни армянского народа сразу после развала Советского Союза, mm -hmm. то есть до прихода Сержа Сергея. Советский Союз вообще разваливался, как это отразилось на Армении, и как вообще это плохо. Произошло. Плохо, конечно. Ну... Ну, скажем так, Армения с Россией, с тогдашней РСФСР, рвать не хотела. У нас до 93 -го года был хождение рубль российский. После 93 -го года разругались и уже национальная валюта драм пошла, пошел. Значит, отразилось как? Смотрите. По географии, если посмотреть, у нас э, с востока, э, значит, Азербайджан и с запада Турция. Только юг и север ⁇ это, соответственно, Грузия и Иран. И получается, что Турция из-за Нагорного Карабаха границы закрыла, то есть сразу заявила, что... Без решения проблемы нагорного карабаха границу мы не откроем это уже было заявлено вот именно в 90-х когда независимость была провозглашена азербайджан естественно воющая ну, как бы странно границы закрывает и у нас осталось значит две границы две границы без железной дороги то есть с грузии была железная дорога но а, там из-за осетии и абхазии а, эти рукава железных дорог они постоянно были под обстрелом поэтому с транспортом шуткая ситуация была. а с ираном по естественным причинам не было а, железных дорог потому что железная дорога она с Еревана проходило по Нахачеванской автономной республике. То есть надо было 180 километров с Еревана строить до границы. А у молодой тогда республики не то, что на железные дороги, на бензин МВДшникам не хватало. Это вот вперед забегая скажу. Значит, руководство страны, слушайте, руководство страны, я опять сказал, это... Большинство из Комитета Карабах, то есть Левонтер Петросян, Ваноселедыгян. Не буду сейчас именами. Спать. Эти люди, они очень успешно, скажем так, под всеобщее одобрение. Взяли первый вот срок президентства. Он выиграл с большим отрывом. Левон Тер Петросян. И, в общем-то, что. После вообще развала СССР жуткое количество людей уезжало из страны, потому что не было возможности не только себя реализовать, но и достойно жить. Потому что пошли уже проблемы с бензином, с продуктами питания, со светом. Воду давали два часа, и тегов 90-е, скажем, начало 90-х. Военное положение было. Жуткая ситуация во всех сферах, потому что такой коллапс вообще экономики был. Никто не предполагал, что такое вообще будет. Потому что. Красные, скажем так, командиры, они, как известно, не концентрировали какое-либо производство в одном месте. Все заводы в Армении или производили какую-то часть, скажем так, составляли часть какую-то маленькую от большого концерна или производили сырье скажем так на СТО быстро эти криминальные элементы которые которых стало большинство и диссиденты диссидентам просто пришлось с ними как-то договариваться и делить сферы влияния в итоге диссиденты в сухую так проиграли что до сих пор леона торпит ну, вспоминают вспоминать не очень хорошо Совершенно он неоднозначная личность, и независимость Армении с ним никак не ассоциируется. С ним ассоциируются, скажем, все э, несчастья и весь этот ад, через который люди прошли в 90-х. 90, можно так сказать. Ну, лихие 90-е до да, лихие 90 они так и называются конечно но с армянским таким уклоном с катастрофическим скажем так с катастрофической нехваткой воды электроэнергии и естественно тепла потому что скажем так 90-х даже люди брали санки зимой конечно и шли деревья валить не, не было вообще ни света ни не газа и тем более газа газ вообще ужасная ситуация была дальше вот по телевизору тогда был была вот э, социальная реклама типа не руби деревья пап, задумайся о будущем все такое очень такая обескураживающая картина когда из каждой когда у каждого человека, во-первых, собой были кусачки, потому что э, была, был ну, такой понятие, как левый свет. То есть подрубали у кого-то электроэнергию, воровали, чтобы не платить там Или не то, что даже не платить, чтобы вообще был этот свет. Воровали у линий э, этих самых. Тогда еще трамвай был в Ереване. Э, у... У военных линий, у линий троллейбуса. Да. В метро не знаю, может, кто и воровал, но лично у меня знакомый работал он в АТС. И, как известно, у АТС там есть автономная, ну, телефонная сеть, автономные источники питания. И он, по-моему, 400 метров кабеля вот к себе домой от этих аккумуляторов довез. Поэтому, скажем так, армянский уклон, он чуть-чуть более анархист скажем такой да черно-белый. А какие выступления были против власти в 90-е годы? То есть народ как возмущался? Угу. Значит да это очень интересная тема. Значит угу. а, первые волнения пошли через два года после завершения войны. Война продлилась до 1994 -го года подписанием соглашения трехстороннего от Нагорного Карабаха, от Азербайджана, и от Армении. В 1996 году должны были пройти, ну и прошли соответственно очередные выборы президента, и они прошли с гигантским количеством фальсификаций. Скажем так, было два кандидата Левантер-Петросян, это диссидент. Да? И отколовшийся от него еще один Вазген Саркисян, еще один член этого же комитета, но которого поддержала оппозиция. По данным должен был пройти второй тур, то есть Вазген Саркисян набрал 70, простить, 41%. Левон Петр Петросян набрал 80 Что произошло? Люди просто озверевшие от того, что что было и что стало. То есть вы понимаете, да, два часа света и нет воды, помыться можно раз в неделю, там подобное, ужасная ситуация. Люди пошли на беспрецедентный по тем временам большой митинг именно про 90-е, 80-е, все уже, э, скажем так, не то, что забыли, а не до этого был. Не до этого было, все там просто, не знаю, хотели тупо согреться и наесть, yes, Эти выборы, они, да и по моим данным, они были очень нечестны. Uh, должен был победить um, вот, Вазген Маннукян. Я Саркисян сказал, я оговорился. Его фамилия Вазген Манукян. Uh, Вазген Саркисян это другой человек, я сейчас к нему вернусь. Uh, на него нажали, ему там что-то сказали, и эта тема э, потом заглохнула. Но как это все, как это этот бунт, он, скажем так, э, имел место быть. Э, он завел, скажем так, людей к зданию Национального Собрания, то есть он привел под э, решетки там ограда есть. Э, Люди сами себя накрутили так, что они просто национальное собрание взяли штурмом и сильно избили спикера и его зама национального собрания, очень сильно. Даже после этого очень такие пошли неприятные для вас Генна последствия, что люди не сдержались. И я все-таки думаю, и из-за этого. У него, скажем так, поддержка упала. Потому что у него колоссальная поддержка была. Значит, тогдашний министр обороны, чтобы вы знали, Вознесен Саркисян он для Армении неоднозначная личность. Одни его боготворят, так как он герой войны, вторые его проклинают, потому что он привел к власти, скажем так, военных, которые, может быть, в военном плане были и по смышленные, Но в политике и в экономике были дуб-дубом. И в этот момент он сказ сказал, я процитирую специально, даже если они, это про Вазгена Манукяна, даже если они смогут выиграть сто процентов голосов, ни армия, ни э, СНБ, ни тем более МВД э, не признают таких политических лидеров. То есть понимаете, да, человек явно говорит, да. голосуйте, не голосуйте, ничего не будет. Собственно, от этого и политический бардак начался. Даже вот интересно, что сейчас, вот сейчас тех генералов, которых Служба национальной безопасности арестовывает, это были его люди. Я еще вернусь, как закончил вас саркиса Вот тогда же и все это начало, скажем так, образовываться. Значит, следующий этап после 96 -го года. Это когда Левон Тарпетросян уже понял что воровской клан его обманул то есть даже не то что его обманул он был человеком может и сильным диссидентом но очень слабым слабым президентом когда совершенно лютое количество денег воровали ужасно но к нему ни копейки не поступал с администрации президента звонят банкиру, который хочет открыть банк, и говорят, ты нам 50 процентов вот в чемоданах привези, но до президента эти деньги не доходят. То есть понятно там, что происходило. Я думаю, в 98 он э, подал отставку. Скажем так, до этого у него год, как говорили, что он там после э, штурма 96 -го года, он там три месяца у него депрессия была, и он полностью от реальности отошел. Значит, даже такая комичная ситуация была. Он прямой эфир делает, принимает звонки. Э, человек звонит и спрашивает: Слушай, говорит, господин президент, нету денег? Нету денег, чтобы прокормиться. У меня вот такое-то такое образование, вот что мне делать, посоветую. Ну, президент, как совершенно на тот момент отбитый человек, он говорит, иди и возьми в долг у соседа. Очень народ тогда это все разозлило. В 98 году он подает в отставку. И, как оказалось, в этот же момент власть уходит клан. Клану Роберта Качаряна и, внимание, Сержа Саркисяна. Роберт Качарян, он становится премьер-министром, Серж Саркисян становится тогда еще объединенным министром МВД и нацбезопасности. Кстати, кто не видел, есть в интернете гуляет видеозапись, как молодого Никола Пашиняна. Молодой Никол Пашинян судится с Сержем Саркисяном в девяносто девятом году, как главный редактор э, газеты, которая якобы проклеветала его министерство и требует 10 тысяч долларов, ну тогда еще в долларах все считали, требует 10 тысяч долларов Что э, что? говорю в принципе, сейчас тоже все в долларах считают. Кроме, ну я, сейчас, сейчас по официально СМИ штрафы и там подобное. А тогда вот СМИ говорило, что 10 тысяч долларов просят э, штраф. Значит, клан сначала все на Роберта смотрелись ну, оптимистично, потому что при Терпетрашания э, в республике был настолько большой бардак. что то я как говорил у даже у машины МВД не было горючего не было потому что так все заворовали что даже те талоны которые правительственные выдавали машинам МВД на госзаправках просто не было горючего никто этим не занимался соответственно шли уже на госуровне поборы с проституток скажем так коррупция невиданных масштабов роберт качалян этому поставил конец скажем он поднял зарплаты ну силовика сменил все, все всех абсолютно чиновников на лояльных до этого там что-то черти что творилось там чуть ли не каждый год менялся прокурор по-моему или там какая-то очень действующая шишка каждый год что-то там менялось очень очень слабая власть была у терпит Сиана Роберт эту власть сконсолидировал в кулак пытался ну не пытался у него получилось собственно у него получилось до 2005 года скажем так до половины до половины второго срока у него получилось снизить миграцию это очень сильный показатель и добавить достатка серьезно добавить достатку уже при нем эти вода нормально начала Доходить до адресата. Электроэнергия вернулась в Армению. Потому что, кстати, не сказал от атомной электростанции вот какой-то да, вопрос был бы? Всю электроэнергию продавали в Грузию, а деньги непонятно нету их, в общем. Разворовали деньги. То есть до сих пор этих денег нету. Куда кто продавал, настолько все там было запутано, что ужас? Uh, наконец все это и в социальном плане поднял uh, уже начал uh, скажем делать изменения в транспорте там он завез новые для Еревана. Ну, президент конечно не этот этот не мэр но все же он завез для республики новые не новые скажем использованные французские автобусы троллейбусы до этого все катались на старых э, советских. Солок. Да, там совок Вот был. Хотел спросить, а зарплаты только силовикам подняли или либо ну, там? в общем я... с, силовикам он аккордно поднял, да, чтобы вот, вот, <coughs> простите, вот, смотрите, вот силовикам зарплата э, поднялась, поэтому мир, дружба жвачка, но по уровню тогдашнему у многих тоже зарплаты начали подниматься естественным образом то есть это не то что он сделал он просто бизнес ну скажем так на два года не не два там четыре, даже не 4 на три года он чуть-чуть давление на бизнес на бизнес снизил на бизнес снизил потом опять все пошло по тому же как ну как и Левон, скажем так, то есть не то что власть слабила а поборы начались опять. Значит, э, если Роберта любили, то это за то, что он мог надавить на алигархов, что не чтобы они слишком много ну, не борзель То есть опять же, знаете такое. Э, произвол но во имя каких-то собственных ну, понятий не знаю про народ я просто э, хочу акцентировать внимание на то что совершенно незаконные действия конечно со стороны него были но он пытался это все, ради своего рейтинга это все образумить этих людей а да? там 2008 год 2008 год. Что это за год такой интересный? это, это год, когда Серж пришел, так понимаю? Как... Да, это год, когда пришел Серж. До этого Серж был премьер-министром, до этого министром обороны. Ну, на первых ролях был. На первых ролях был. Значит, 2008 год. Выборы президента 19 февраля. Uh, два игрока Левон Терпетросян, первый президент, и uh, Серг Саркисян. Uh, многие, значит, немногие uh, да не многие, три категории людей, которые пошли за Левоном: это правозащитники, потому что при Роберте гигантское количество притеснений было всех и вся. Uh, бывшие работники, uh, Администрации и вообще тех людей, которые кормились за счет Левона. И третье, это, скажем так, отодвинутые от кормушки вороватые чиновники. То есть не, не, я их разделяю не ливоновские кадры, а именно те, которые вот пришли бы на замен. Да, которые ничего не могут, кроме как воровать, скажем так. Все-таки это два разных, я думаю, это два разных типа, потому что бывшие они. Хотя они тоже ничего не, не, не могут делать, кроме как воровать, но они как бы были уже в этой власти, они знают. Да, варю. они вкус знают, как это, да. А вот эти они вкуса не знают, но попытаются значит да и пошел не еще четвертый забыл четвертый контингент пошел народ который которого жестко обманули который жестко обманули обманули по пенсиям по социальной скажем так люди не отличающиеся умом скажем так пролетарий да? пошли за левона терпит вот эти четыре категории населения они пошли за левоном и поэтому у него не случилось большого количества большой и всесторонней поддержки 19 февраля происходит выбор естественно всеми правдами и неправдами побеждает Серж гигантское количество даже больше чем в девяносто году э, махинаций карусели пошли уже пошли уже э, подкупы э, уиков э, даже не подкуп в цике уже на на коленке все это рисовалось естественно побеждает серж саркися а на площади франции люди начали ставить палатки что-то типа Майдана, но до Майдана, как пешком до Китая, не было у них поддержки. Не было. До сих пор я вот уверен, что если бы не Левона кто-то другой, текущая бархатная революция случилась бы тогда. Эти люди тихо, мирно там стояли, кричали, требовали что-то, не, не махались пока еще. Серж там попытался свой антимайдан сделать. Я просто термин говорю, который понятно были. Антимайдан свой сделать. Эти люди, которые на антимайдане были, они примкнули к любому потом. Очень просто. И с этого момента информации до 20. 8 февраля у меня не было, то есть с 25, потому что я тогда против Левона был 7 фильм. Лучше Серж, чем, чем Левон, потому что э, при этом хотя бы у полиции, не знаю, у полиции, у, у медиков бензин был, да, чтобы до места дальше. при Роберте, а при Ливоне вообще ни не было. Значит, последний день февраля прям наступает утро 1 марта по закону не имеют права ничего с этими людьми делать до 7 часов утра то есть разгонять бить арестовывать в 6.30 приказ этот палаточный лагерь разогнать людей очень очень сильно избивают катастрофически там не знаю там очень жесткий там жесткий разгон был и дубинками по головам все там нескольких в, в больницу личные вещи там неважно значит непонятно все побежали к кто по домам кто кто куда в общем им удалось они разогнали все у всех шок еще не проснулись 6:30 понимаете значит люди начали отбегать еще в интернете кадры я я показал конечно кадры есть как за стариком гонятся прям с Площади Франции, это прям возле здания оперы, к э, площади республики. Там... Ну, Революция, ну, как сейчас переименовали, там было что? Вот площадь революции это и есть площадь Франции, только она чуть за, скажем, за ту сторону от э, здания оперы. Это, это, можно сказать, одно и то же место, но разделено здание оперы. То есть это вот в этих же краях. Значит... Э... Вы этого... про деда рассказывали? Как да, он... да, да. Я просто вот хочу вспомнить, сколько там на часах показывала, потому что оперативник, который снимал это, он снимал как этого деда перед советской машиной Волгой. Вот этого деда избивали, он зацепил краем объектива э, время на курантах. Там было 6 часов 40 или 50 минут. По закону, ну, то есть понятно, да, по закону они закон уже нарушили, что это начали. Но они до 7 часов утра не имели права ничего делать. Очень такая веская по 1 марта по действиям полиции в 1 марта на 1 марта это очень веская скажем повеска деда избили не знаю живой ну да живой живой, был. живой остался то есть он дальше наверное, никуда не пошел его судьбы я не знаю дальше левона взяли подцепление есть кадры, где он сидит на лавочке, спокойно себе курит, а по кругу у него там вв стоят, никому к ним не подпускают. Ливанова взяли его в и сказали, все, иди домой, чтобы пусть дому не высовывался. Все говорят, что его взяли под домашний арест. Главный прокурор говорит, что такой у нас такой практики в Армении нету. Но в то же время служба по охране президента говорит, что если вдруг он выйдет из дома, то мы не сможем на сто процентов защитить его жизнь. Это, это силовая структура, которая обязана всех бывших первых лиц охранять, но она, естественно, подчиняется Роберту тогда еще. Он засал выходить, он не вышел, он не вышел и он а, а не вышел он куда просто значит а, после того как людей побили люди поехали по домам согрелись а, наелись и начали собираться возле посольства франции тогда с францией очень такие надежды были наш союзник для ля фафа ну, собралось порядка 20 тысяч 2025 сначала 20-25 тысяч людей собралось нормально и немало да и непонятно было что делать вообще потому что первый первый человек там лидер протеста он вот вот именно засал приходить потому что его вызванивали а по телевизору сказали выйдешь короче тебе все минус Uh, а интернет там и так далее понятно не было Юзи ну это 2008 может... год 2008 год скажем так интернет в Армении тогда только только распространялся и основной э, средство связи сарафан радио. сарафанное радио и разговор по телефону да? то есть не ни смартфонов ничего в, в, в таком э, Широком пользовании, конечно, не было. Левон забоялся, и на сцену вышел. То есть на сцену, а взял с собой громкоговоритель, он тогда заместителем был всего этого. никол Пашинин. Он тогда был в стане Левона. И Никол Пашинян, и другие сейчас лидеры, которые сейчас лидеры, они тогда были, несколько человек точно, они были тогда рядом с Левоном, которые мне, кстати, не очень нравятся, из-за из их прошлого, кстати, из горты бывших чиновников они, не знаю, время покажет. А, он вот, туда пошел и начал просто а, регулировать этот процесс, потому что уже пошли драки с полицейскими одну улицу перекрыли троллейбусом вторую улицу уже начали перекрывать там лавочки тогда не было просто какие-то палки тащили что-то в этом духе да, еще в, в этом якобы палаточном лагере, нашли оружие и тому подобное. То есть машина пропаганды, она, ну, этот маховик начал раскручиваться. И, и кто-то докладывает президенту, что якобы какие-то молодчики с какого-то забора высовываются и стрелят боевыми патронами в сторону полиции. Ну, это как бы официальный доклад. Сейчас по этому поводу идут активные дискуссии. Кто этот был человек? Кто доложил президенту, что есть такая проблема? Потому что на основании этого он с час ночи, по-моему, в республике вводит чрезвычайное положение. Вечером начинается ад. Значит, начинается ад, начинается начинается стрельба стреляют в основном в воздух но есть некоторые отбитые совершенно существа которые начнут стрелять людей а раненых очень много человек под 60 то есть стрелять начинают этими черемухами это такая вот такой дробовик который резинными пулями стреляет даже, я прошу прощения за подробности, даже э, есть кадры у парня 17 лет ему, э, просто к чертовой матери щеку вынесло. Повезло, конечно, там зубы, щеку, но уже восстался. прострелили щеку, чуваку, да? Начали стрелять, там был один одиозный офицер. Э, ну, по слухам, который начал со своего табельного стрелять по людям. А, даже есть кадры, которые, кстати, показывают уже 4 часа ночи, всех разогнали. А, сидят совершенно, простите, не знаю, в ноль а, зашуганные ребята 18-17 лет. То есть совершенно белые, не знаю, ждут, наверное, что расстреляют. Это первый кадр, то есть там их шесть человек. Второй кадр, я не знаю, как-то это покажу вам. Второй кадр – это тот же, то же самое место, сидит пять человек, а сзади уже на стене, вот такая, там съемка не очень хорошая, но такие темные пятна, ну понимаете, да, что это кровь, и как будто вот разбрызгалось. И одного человека там нету. Одного парня там нет и э, по беспределу совершенно его расстреляли. Его расстреляли там до сих пор не утихает, кто это сделал. Не утихает то, насколько полиция была жесткой. Э, кадры есть, как полицейский УАЗик тупо переезжает, избивает и переезжает человека. Правда, на него там уже бегают, наверно ну, наверное, офицер или что, но он просто дал по газам, сбил человека, просто ужасно про нему проехался. Какие были итоге, последствия, скажи, у всего о, этого итоге, события? Да, в итоге, значит, 8 трупов гражданских активистов, двое поли полицейских. Полицейский один умер из-за того, что. В ответку кинули эту же гранату газовую, которую э, полицейские кинули на народ, обратно скинули там осколк в сердце попал. Значит, последствия всех лидеров 1 марта и кроме Левона, кто этим всем руководил, посадили. Значит, Никол Пашинян. Э, Спрятался на полтора года, на 10 месяцев или полтора года, не помню сейчас. А, начали постепенно всех, кто был против Сержа, а, сажать. Первый год правления Сержа кисена был адом для всех тех, кто голосовал против него. Там, конечно, за Вона еще были там, скажем так. Идиотские, например, высказывания. Не то, что идиотские вообще действия, например, судья, который по здравому э, смыслу не имеет права быть как-то приверженцем какой-то политической э, власти, заявляет, что он переходит э, на сторону Левона Торпедорашана. Но ну, его, конечно, сняли по, по лицу. Надавали. Да? Эти несколько лет производились аресты и по подозрению в организации массовых беспорядков людей закрывали никол пашинян текущий премьер-министр явился добровольно в прокуратуру сдался и ему дали 7 лет но через полтора года по амнистии он вышел поэтому он тоже пострадал и был политическим узником вот этого всей, всей системы потом после восьмого года люди начали массово покидать страну кто куда уже надежд нет что тут что- то будет потому что уже все вся эта клика сержа с его братком и тому подобное начали уже полностью общищать страну его брат на все хорошие скажем так бизнес решения и компании накладывал 50 процентную маржу то есть 50 процентов сразу в карман или куда ну и люди полностью в апатию полностью в апатию стали такими вялыми Потому что на улице выходишь, да и сейчас не прошло на самом деле. Мало времени, еще много времени, точнее, должно пройти, чтобы. Знаете, это, это выражение лица у человека, который вот постоянно думает, как бы прокормиться, это... вот здесь это встретишь ну, каждого первого. Все это а, начало а, продолжаться до электрики Еревана, электромайдан, так называемый. Конечно, до электромайдана там посадили Жраеля это скажем так, то крыло ветеранов, которые против Серша были, и они радикальные. То есть я их лично не поддерживаю, они очень радикально настроены и тому подобное. Его посадили, он там что-то пытался сделать. И 16 год. 15. -й. 15, -й, Алекти... да, 15 не Я просто вспоминаю, знаете, что там активно все это продолжалось 16 июня по 1 июля. 16 а... начали нет, собираться не люди. Не он, там, э, сроки Сержу, интересно. Вот первый срок, потом ну, второй и так далее. Сержа? Да. Так, ну первый срок, У он... Да, Слушайте, то, я то, вот он... не помню, потому что на самом деле очень мало людей следило тогда за выборами президента. Это фикция. По-моему, 12 год там был, что-то с 12 годом связано, что э, были выборы, и там был еще один политик, э, как его звали-то? Вообще не помню, как его звали, не очень хороший да, тоже как если, Ну, получается никому неизвестно если вы не помните не не не он известный но я лично вот э, у меня никакого вообще желания э, что-то там делать не внушал потому что э, он очень легко сдал свои позиции когда власть пошла с ним на переговоры э, очень легко он сдался получил свои скажем так Деньги, я уверен, что там деньги были. И. отчалил Господи, почему я забыл его имя? Я его имя знал, но что он вылетел с головы. Ну так, ладно, электромайдан. Электромайдан. Активная фаза 16 июня, 1 июля. Совершенно, на мой взгляд, глупый митинг. Глупое вообще движение. Никаких политических лозунгов. А только. Снижение электроэнергии, ну тарифа. Значит, всеми всеми логическими суждениями шло к тому, что это подорожание сделали политики. То есть там тогда армянскими электросетями заведовал некто Бибин с России. И он там очень такие классные классные финансовые действия дел покупался там машины за полляма долларов на какие на какую-то фигню деньги тратил да, которые инфраструктуре вообще никакой пользы не принесли а тут под соусом что инфраструктура сгнила еще давайте тарифы повысим лидеры протеста повели себя повели себя очень э, недальновидно э, я я был там я участвовал несколько дней но потом я уже понял почему все это идет э, уже ничего такого ничего э, во мне лично ничего не проснулось они э, помимо того что запретили э, политические то есть не э, предоставили политических лозунгов они тех людей которые пришли э, сначала заметьте сначала пришли с политическими лозунгами это именно партия никола пашиняна и э, коллег да и у него там коллеги были то есть э, Грубо говоря, они запретили флаги и лозунги оппозиционных партий. это Я хочу это подметить, что это было именно в пик, когда людей было максимальное количество, когда, простите, тогдашнего министра образования всей толпой нахрен посылали знаменитые кадры есть он стоит а его четко вот представляете да в армянском обществе где вот оскорбления все-таки тут э, считаются таки с таким да вот, тебя на весь мир посылают нахрен матом при женщинах и детях э, в этот момент организаторы себя повели как последние придурки и все запретили запретили политические лозунги опять же и ничего не добились что они делали я не знаю что они там пытались пытались что сделать но они сами себя по моему мнению они сами себя загнали в тупик когда людей больше не стало а наоборот, пошла убыль, но они от своих, э, ну, скажем, э, от своих э, лозунгов, да. Ну, не то, что лозунгов, э, от ультиматума своего они э, обратно пойти не смогли. То есть отказаться не смогли бы, не смогли, и не получилось бы у них вообще ничего, да? Чем закончился электромайдан? Закончилось очередной обещалкой, что мы пересмотрим цены. Президент Серб Серкисиан заморозил цены до какого-то времени, и 1 июля народу стало катастрофически мало. Что было потом, скажем так, несколько несколько идейных, ну, скажем так, убежденных людей пытались что-то там сделать у них попытались перекрыть опять что-то завести опять этот огонь несколько раз ничего не получалось народу было катастрофически мало. и под самый конец они начали выдвигать политические лозунги уже в тот момент когда э, людей там тупо не стало я помню как как сейчас первый день именно 16 даже не не 16 17 утра а когда я туда спустился, я в этот день я ночь не оставался. Слушайте, гигантское количество людей приходило и оставлял поесть. Скажем а так. В... С стало. Ну, вот этими их же там, по-моему, избивали, которые электро. А адам. всех отпустили, всех отпустили, да, всех отпустили ничего с ними не сделали. Именно, кстати, вот большинство народа, это и плюс, ну, как плюс, не считаю, что это победа какая-то. Скажем так, бастующих повязали, побунтовали, побунтовали, народу еще больше стало, их отпустили. Это друг друга, скажем, компенсирует. По большому счету, электрики Риван был на процентов провальной акцией. Совершенно провальной. Никаких, скажем так, положительных последствий не было. И те лидеры, которые тогда этим рулили, они теперь потеряли всякий авторитет. Эти молодые люди. И, И все. Кстати, такой смешной казус был, что ночь простояли, там палатка уже несколько дней. 25 или 27, не помню. А, да и не важно, в принципе. Просто там есть палатка, там уже этот склад организовали с едой. С ребятами подходим, говорим, дайте поесть что-нибудь. А говорит, нету вот печеньки, печеньки ждите. А ну, я там получилось что 18 числа заведовал этим складом. То есть там пытался что-то. Тогда ни палаток, ни хрена не было. Тупо угол, где люди вот тут еду собирали. Я пытался вот как-то вот по по сигаретам, по питью, пить, по еде все это растосало. Да. Ну и там девка какая-то стояла, говорю, дай-ка посмотрю, что это. Что вообще? Что за сумки у тебя сзади? А, извиняюсь, Пашинян в тот момент что взял? А Пашиняна тогда не допустили. Его выгнали. Он пытался со своей партией, со своими э, флагами э, и э, поддержкой прийти на этот митинг, его не допустили. Хорошо. А вот итоги этого э, митинга, то есть ты говоришь, это 2015 год лета. Да. Вот что произошло после него и в период между 15-м и началом бархатной революции? Так, что произошло между захват полка? этими националистами. Значит, пятнадцатый год вот эта акция ничем не увенчалась. На следующий год, прям через несколько дней после провального переворота в Турции, националисты из партии Учредительное собрание такие, знаете, крайне это не то что правые, они крайне радикально настроены люди. Их лидера арестовал Серж в свое время, как я и говорил, да. А они решились на захват полка ППС. Захват был кровавым. Там скончалось два человека. И в итоге. Этот захват унес жизни четырех людей. Двоих полицейских, одного сочувствующего, который прорвался им еды, понес. По нему открыли огонь. И еще, по-моему, одного зах захватывающего. Совершенно идиотская акция, потому что был призыв на вооруженную смену власти в этом случае у сержа открывались мы развязывались руки на применение оружия и все И их поддержали они несколько дней там постреляли в воздух полиция очень в этот момент не знаю очень наверное, сильно забеспокоились уже полиция жесточайшим образом начала всех бить то есть помимо того что били на следующий день еще по камерам вычисляли кто кто махать устраивал и на следующий день уже приезжали арестовывали прям на несколько лет закрывали такие были люди то есть там э, два скажем так подъезда к полку э, этому первый подъезд там за, закрыли мирную демонстрацию а второй он более скажем так в частном секторе находится подъезда в кучу а этот частный сектор он там скажем так люди более свободного духа и за каждый пустяк готовы полицейским скажем так того времени на набить морду ну вот там и махач начался очень жесткие вообще пошли задержания, жесткие жесткий ответ власти они все потом сдались Потому что они рассчитывали, что начнет пойдет цепная реакция. Цепная реакция по захвату всех гос гособъектов. Но этого ничего не произошло. Потому что, ну и слава богу, потому что как только что, у нас есть фраг, который хочет нас завоевать. И даже в 2008 году, кстати, такая ремарка, что именно 1 марта эти товарищи попытались там несколько маневров сделать и ударили, кстати. Несколько постов захватили, но отбежали обратно. В 2008 это не удалось. Поддержка у этих людей, которые захватили полк, была минимальной. Была минимальной и... Сейчас, И... Владимир, есть а, Да, Здание, меня тут просто отвлекли сейчас, да, тут. И а, а, практически все там стояли просто за то. Вот именно там тоже был митинг не маленький, где-то десять собралось. Но все стояли не то, чтобы последовать их а, их скажем, призыву на захват оружия. Они вообще что говорили? Они говорили, прорывайте милицейское цепление, мы раздадим вам стволы и пойдем смещать Сержа. А люди стояли, чтобы, слушай, не то, что на захват, чтобы их там не положили. Потому что там, в, в, в этом отряде были очень ну, известные люди по Карабахской войне. Скажем... До 2018 -го года такие массовые протесты, именно о протестах разного калибра, они вот и заканчиваются до этой бархатной революции. Вот как-то в Армении неспокойно было. А как началось, из-за чего конкретно вот началась сама бархатная революция? Да, вот пришли по сути да значит бархатная революция а в 90 -м, 2015 -м году так как у сервера саркисяна по конституции он но ну, у него заканчивался второй президентский срок и он не мог как уже известно не то что как уже известно он не мог сесть на второй на второй срок и как уже известно он хотел сесть на кресло премьер-министра он задумал поменять президентскую форму правления на парламентскую хотя он именно в пятнадцатом году заявил что это до того как ппс захватили он заявил что он после по, при первом назначении такого премьер-министра он не будет претендовать ни на какую должность вообще он уйдет с политической сцены это есть это э, он сообщил радио свободе э, ну и все как порадовались вот наконец-то уйдет э, в ноябре 2017 года он заявляет, что он будет, что возможно, если его попросят, он останется, чтобы передать опыт своего руководства молодому поколению. То есть его как завернул, да? И тогда не было ясно, что происходит. Тогда не было ясно, что происходит. Значит... привезли президента текущего с Лондона, то есть текущий президент это Армен саркисян тоже с ним не очень понятно, но говорят, что он подтвердил, но, но нападки Никола на него тогда, когда он представлял себя как президент, который должна была назначить, которого должна должен был парламент назначить, он представлял себя как президента, у которого нету паспорта великобритании то есть по закону он должен быть гражданином по конституции он должен быть гражданином армении последние пять лет но э, у него было несколько раз что то есть несколько раз что он, он один момент получил гражданство Соединенного Королевства он был там, э, там жил короче очень большие нападки были не могли действующая власть не могла предоставить документы что он сама самовольно попросился об отказе да ну потом как-то предоставили я уже не знаю тогда вот это, этот момент был а, потом никол пашинян со своей а, группой а, организовал партия елка ну, это, это фракция. Там у них несколько партий. Фракция называется Елк, переводится как Выход. Там во фракции три партии. Партия Республика, не республиканцы. Партия Светла Армения и э, Гражданский договор. Он с фракционными. В парламенте было вообще. Процент... Что? В парламенте, мне интересно процент, да. а, ну, значит из 105. Да, кстати, в семнадцатом году был были парламентские выборы и, естественно, по всем этим законам, который позволял там некоторые махинации, победили республиканская фракция значит 77 uh, депутатов при 105 uh, общем количестве у фракции получилось mm -hmm. вот. no, у нас два получается депутата. Вот, да <связывая> да так у нас же вообще <связывая> диктаторское государство не сравнивай в РБ? <связывая> Да, интересно так вот он начинает с города Гюмри начинает кампанию ⁇ Мой шаг ⁇ и пешком, скажем так, оббегает все, ну, такие кустонаселенные города с призывом к не подчиняться этой рокировке, потому что он уже так до выборов, да, выборов какого были 17 апреля, по -моему до выборов не подчиняться э, этой банде и выйти на улицу. Это очень важный момент на самом деле, потому что многие люди у нас вообще не знают, каким образом армяне смогли так ловко организоваться. То есть люди выходили на улицы и протестовали. Это ты очень важный сказал момент. Продолжай. Ну смотри, сначала сначала не очень много людей поверил это тоже немаловажный факт потому что крайне же мало изначально вышло людей. О, С Кюмри вышло 15 человек и это в основном представители фракции елка и ну, в его да. очень много зашло вся вся все завертелось когда э, пашинян начал активно э, Действовать и закрывать дороги, то есть да, он, не вот, говорил, да. он не говорил, что концентрируйтесь в одном месте, он говорил, что выходите на улицу и просто блокируйте дороги. Значит, он уже когда в... заехал в Ереван, уже по датам до 19 не могу вспомнить, потому что я начал участвовать в 18 И до этого вообще ничего не помню. Я до этого вообще ремонтом занят был. Потому что очень мало людей, на самом деле, верилось, что что-то произойдет. Я это говорю со всей ответственностью. Да, выходили кричали что вот мы сейчас но ну, реально когда люди смотрели на количество э, сколько людей вышло то ну, это маргиналы, не рассказать. то что маргиналы потому что все помнили о 2008 год вышло такое же количество людей и они тоже орали что мы победили и в итоге там имеем что иметь Значит, а маховик-то по начал раскачиваться тогда, когда он на площади уже Франции тоже остался на ночлег, как только заехал Вереван. Там палатки, все такое. Следующий день он ну, штурманул. Этим, типа, я хочу подчеркнуть то, что все говорят, вот выходят пару человек, это ничего не решает. Вот Наглядный пример, что Пару человек выходит изначально. Конечно, и... решает. И, страна, Конечно. Да. и э, в этот вечер Пашнян заявил, что если вот эта акция не достигнет своего успеха и не произойдет смена режима, то я с политики уйду. Это его заявление. На следующий день э, он. Э, ну, к нему присоединились уже студенты, естественно, сила основная. Да и не только студенты, там много ну, кто присоединился. По-моему, 16 число было. И они пошли захватывать радио. Дом радио значит как это очевидцы пашиняна там чуть не пристрелили потому что уже офицер с кобурой достал пистолет и не пускал его в здание. Он не стреляй ну не пристрелили слава богу но доступа к радио не дали доступа к радио не дали и он заявление там сделал, но факт остается фактом что у них получилось это здание полностью э -э застопорить то есть э -э все минус дом ради это это э -э стратегический объект это был сильный просто удар всем не только э -э полицейским или там властям а именно сомневающимся Слушайте, у человека получилось сойти в административное здание и чуть ли не получить доступ к радио. Ну, радио у вас что, так? Пользуется популярность Не то, что радио, понимаешь, то, что э, госдание. Государственное здание захватили протестующие. Думайся. Государственное здание. Это я не знаю, это очень э, непривычно в Армении слышать. Непривычно. А народ вообще, он как? Поднялся против Сарксяна, за Пашиняна или он за реформы? То есть им просто достало а этого страницы? Значит, э, сначала народ поднялся против э, Серкши естественно а, митинги и лозунги были э, сделай шаг отвергни верхней сержа и если ты против сержа по сигналь то есть не было такого что пашиня наш наш наши все и тому подобное а, и после уже 23 а, как только? осознали, что Серж Саркисян подал в отставку, все поняли, что это именно тот человек, который реально сейчас уже сможет возглавить новую армию Никол Пашина, потому что у него с этой стратегией, а именно стратегия локального бунта, она работает. Вообще Не, как ну... это все происходило? Что? Да, как все это происходило? Там день, а первый день, второй день, третий и так поочередно. Как все это происходило? Сначала были точечные удары, это захват радио, там еще что-то, а потом он начал прогуливаться по всем густым населенным районам, просто прогуливаться с людьми. И при и всех приглашать присоединиться к митингу и в один момент на народу столько много стало что это было это я говорю про 22 -го число когда вышли военные Простите, не 22 23 были избиения людей что Из, да конечно избиения людей были э, с полицейскими я тоже там махался было дело да? но на самом деле э, агрессивная фаза была всего лишь несколько дней после того как число протестующих локальных перешагнул за определенную черту и полицейские не успевали заниматься всем у них просто победа нашей скажем так революции в том что нас одновременно стало много и мы практически всю страну парализовали и машина по подавлению просто не справилась с этим они не могли все это подавить они не могли всех этих 60 тысяч за, закрыть ведь суть вообще э, локального бунта в том что э, никол пашинян говорит мы здесь вот прогуливаемся но каждый если может закрывайте локально машин, машинами или э, дороги но самое главное уже пошло что это революция с открытыми руками у нас нет ничего в руках. Это мирная э, бархатная революция. То есть, даже когда э, полицейский подходит и говорит с просьбой очистите доро дорогу, да, очищайте. Ну, как только ну, открывайте, то как только он отворачивается и уезжает, сразу закрывайте. Это гениально. Это гениальный ход. И 20 уже какое. Это началось, по-моему, с 19 или даже с 20, с 20. -го. 19 -го это пока еще точечно было, насколько я помню. Точечно мы закрыли. Там, по-моему, человек 200 повязали Не помню, если честно дом правительства это в центре мы все это окружили там был такой момент скажем до 20 числа пока народу не стало больше лично у меня не было никакой уверенности что это все получится то есть я увидел что 18 там больше 19 больше но у меня не было уверенности. Как только уже 20 по геометрической прогрессии количество народа увеличилось, тогда уже мне все стало понятно, что они ничего не смогут. Два, два у меня два критических момента было, что могут пойти на крайние меры и открыть огонь. Это 20. какое. Ну, собственно 22 23 что и произошло только не открыли огонь а повязали никола пашиняна его скажем так неизвестное направление отправили и непонятно он где оказался то есть сначала в одном месте потом его сразу другое перевели но именно в этот день вышло максимальное количество людей и э, армейская часть вышла, Гарнизон Ереванский, и медики и... очень много людей вышло. Очень много. Такого не было никогда в э, новейшей республике. И э, на эйшей истории. И. Суть-то в том, что локальные. Что? И Сержа, получается, убрали в этот момент. Двадцать какого? Двадцать Значит, Серж убрался, скажем так, уже вечером 22 второго, потому что 23 третьего утром к нему, к Николу Пашиняну уже на переговоры при, приезжали приезжали мужчины, то есть спикер парламента, и глава республиканской фракции, тогдашний премьер-министр Карен Карапетян. Российский кадр. Ну, Никол говорит, что Карапетян вообще ему 200 миллионов долларов предлагал, чтобы э, ну, подавить весь этот бум. Двадцать 23... а что, что? что? Что сейчас этот Карапетян? Он уже а не... в отставке, он я не знаю, где он. А? Ну да, тоже. А, уже... Понятно, он. Да. он уже не не, прив... не у власти. А вот скажи, а насколько сильная была поддержка э, армянской диаспоры из-за границы, то есть Запада, из США, очень много этому, особенно в российских СМИ, придают большое влияние. О, сколько значит, слышал, поддержки. Тридцать тысяч долларов, насколько я слышал, но все это вообще дело обослуют. Ну, елки. Я не бас. знаю, какие, откуда эти цифры у вас. А, значит, поддержка какая а, у Никола Пашиняна до этой акции был счет, на который все желающие могли скинуть деньги. Ну, скажем так, э, доната обычные. Да? Не, ну я скажу, что просто это 30 тысяч долларов, это вообще копейки, ну, мизер, то есть вообще ничто Я вот о, о этих деньгах честно не слышал. То есть они есть, может это именно та... Та сумма, о которой мы говорим, но я вот именно о цифре не слышал. Я знаю, что у него был счет, он собирал на этот счет донаты, и потом в конце месяца и в конце какой-то акции он отчитывался, что поступил и на что потратили. У него до сих пор, кстати, эти в Фейсбуке эти ответы висят. То есть, можно зайти и посмотреть, кто как. Значит, по, по странам. Американцы вообще американцам пофиг, было. Они там встретились с Карапетяном. Карапетян их слова э, исковеркал, кстати. И на сайте правительства некорректную информацию подал, что американцы типа за то, чтобы эти, этот протест э, все разошлись домой. Там прям так и было написано. Все разошлись домой, и все это в политическом русле урегулировалось. Да? Ну, все это американцам доложили, американцы позвонили в правительство. Эту новость убрали в тот же день через несколько часов. А, кроме этого, никаких западных, я лично, никаких западных кураторов, а, не знаю, печенье, ну, он бреда не видел. А, кроме этого, с диаспоры всей, не только, не только западной, начали люди приезжать на эти э, акции то есть на прогулки на перекрывание улиц все там подобное э, и все значит а ну э, это в москве кстати ребята тоже там пытались первый мань по моему или нет или 20 вообще не помню числа какого но э, московский э, ребята которые ну, же там помню, людей. да вот вот я это и говорю что как под, поддерживали люди которые а, их брат текущего а, духовного лидера армии католикоса вот брат он вызвал омон и этих людей на территории армянской церкви задержали да? это еще говорит о том что церковь чертовой матерью все модернизировать и обновлять. все а, никаких вообще никаких таких меж межгосударственной помощи не было сами на себя и положились и, и все никто никто никто ничего не сделает потому что на полицию очень большое, большое скажем влияние оказалось что изначально митинг был объявлен как не, не агрессивный как мирный Каждый раз при прохождении полицейских Пашинян говорил: спасибо нашим правоохранителям. Пожелаем им э, хорошей службы. Так что вот так. Ну вот полиция так реагировала. А вот скажи, как реагировали армянские СМИ во время революции? Насколько вообще ваши Пахнула СМИ никак. зависят Чуть... от власти? Сто Они процентов за... зависим Все зависимые. Тогда? Независимых Конечно. нет каналов. Типа дождя, независимых... Там... смотри, независимых когда-то был А один плюс канал такой, его в девяносто 90... как только Роберт к власти пришел, его закрыли. И остались только олигархические каналы. То есть, это есть олигарх Гагик Царукян, его канал есть канал Дашнаков Левацкий, да, такие товарищи. Все остальные подконтрольные государству. Но, как понятно, значит, Дашнаки это они были, скажем так, шавками республиканской фракции, а Царукян до этих событий просто делал свои деньги и ничего не вякал. Поэтому к телевизору никто, не знаю, доверия никакого не было, все шло через Facebook. Сила Фейсбука, конечно, очень мощная, что лидер, то есть Пашинян каждый вечер вот после эм, митингов, после того как он говорил все идите спать завтра мы продолжим выходил в эфир и по текущим делам он скажем докладывал на ребятам людям что вообще происходит поэтому ну, телевизор это... одноклассник и вконтакте ну популярнее к сожалению ну это да я знаю я знаю как это как это у вас к сожалению да. но у меня на самом деле к фейсбуку веры нету но массово у нас российские соцсети слава богу не распространены у нас все идет скажем равнение на запад и всегда шло и всегда шло что вот Запад, Запад это лучше, чем, конечно, Россия. То есть что у вас? facebook twitter какие еще популярные соцсети в Армении? Ну, эти два, скорее, больше. Ну, одноклассники, скажем, для старшего поколения, который, которые, не поверите, ищет одноклассников. Это такой каламбур есть, и все. И все таких. Соцсетей, чтобы вот люди сидели mm. в этих соцсетях нет. Ты говоришь Пашинян вещал через Facebook, да? А вот лично ты да. как поддерживаешь Пашиняна? И много ли ты знаешь людей и знакомых, которые вот реально его поддерживают? Ну смотри, моя поддержка Пашиняна заключается в том, что пока Вектор его, скажем, змеи меня устраивает, я не, фан... не фанат Пашиняна вообще. Я к фанатизму любому очень плохо отношусь. Пока этот политик удовлетворяет мои требования как налогоплательщика, есть гигантское количество людей, которые его поддерживают, в моем окружении тоже. Есть и свидетели, и верующие Пашиняны. Да, это Коламбух такой, который очень благотворят его, и мне это жутко не нравится. Но. Факт остается фактом, что у него кредит доверия у населения гигантский просто такого ни у кого не было. Даже на заре становления республики у Левона ТаркПетросян такого такого э, кредита не было. Сейчас люди просто надеются, что не мы как-то перешли с темы на тему. Мы закончили тем, как все же австах подправили. И что было потом? Вот это. Множество... Ну да, сейчас расскажу. И, и, и ты сбил меня в смысле? Ну ладно. Значит, в эти несколько дней ничего особенного не произошло, кроме, кроме того, что начальник полиции заявил, что это все политические акции, мы к этому никакого отношения не имеем, что вылилось в то, что полицейских в не оказалось. То есть делай что хочешь, полицейские не вмешиваются ни во что вообще. Случай был, что прям перед постовыми э, двое столкнулись, один был пьяным, а поставы даже не обратили внимания, только подошли, поинтересовались и ушли. Ну это гаишник. До первого числа. Э, Ждали сначала переговоры с Кареном Карапетяном. И он в, в 11.30 объявил, что этих переговоров Карапетян объявил, что этих переговоров не будет. Это второй раз, когда я вот почувствовал запах горелого, слабого ничего этого не было. Но я подумал, что буду стрелять конкретно. Утром, как только я увидел, что эту колонну которая направлялась для защиты э, дом правительства на 40 минут это большая колонна была на целых 40 минут заблокировали сразу отлегло потому что понял что у них и сил нету чтобы колонны-то продвигать. чем они стрелять то будут значит это второе крупное такое событие после этого ничего такого и начали ждать 1 мая э, простите да, 1 мая господи 1 мая это день когда должны были выбрать э, ну первое э, выборы первые выборы да, от партий выдвиженцев ну выдвинулся естественно один пашинен по стал понятно что происходит его в этот день не выбрали Значит, настолько людей раззадорили эти э, паскуд, потому что э, очень много, даже я вот с 10 утра до 9 вечера вот, находился на площади Республики, и там уже экраны появились, все. Слушал, что эти республиканцы там мелят. Совершенно бредовые идеи. Просто, не знаю, политбюро отдыхает. Даже сейчас цитировать не буду ничего, чтобы не запутать, но это просто ужасно. В общем, они настолько договорились, что на следующий день Пашинян объявил всеобщую забастовку, что вылилось в, так... в том, что натурально республика встала. Не работали э, ни метрополитен Ереванский, ни э, этот. Э аэропорт, его с 10, с 10 э, утра до двух э, держали в блокаде, и то просто пошиня, вот на часов наверное, попросили, на часов сказал, что там блокаду снять. Там менты пытались э, блокаду силовым методом разогнать, не получилось, естественно. Но все, все остальные направления, они были закрыты. То есть в объезд ехали только так. Да, основные артерии открыты в город именно, были. То есть это с разных городов приезжали, их пропускали, и все. А город стоял. То есть не то, что город стоял, во-первых, все было закрыто, во-вторых, никто не выезжал. А в третьих всем уже ясно было что происходит потому что по радио глава там сейчас переведу как это комитет государственных доходов глава комитета госдоходов обратился к митингующим читай к пошли чтобы они открыли границу с грузией Потому что республика терпит убытки. То есть они главы государства, то бишь, просят, чтобы он разрешил товарооборот. Да, и за эти 10 дней, кстати, до 1 мая Пашинян поехал уже по регионам. Он объездил регионы, он выступил как и в надзоре, так и в Кюмри, и вообще в кучу мест. Поэтому. Тоже очень много оттуда приехал. 1 мая ни хрена не выбрали, 2 мая тотальная блокада. И э, с по 2 по 8 он э, дал людям отдохнуть, скажем так. Ну, сколько я знаю, где-то 300 тысяч человек вышло, где-то ну, на площади революции. Ну, это только на площади революции. Это только на площади революции. А, да, грубо говоря, то... большинство населения Армении. Ну, естественно, большинство, если считать по площади революции такого скопления, то, что было там, я не помню, лично. Хорошо, вот теперь нет. расскажи, чем все закончилось, и можно ли сейчас уже говорить о том, что революция достигла заявленных целей или нет? Значит, закончилось тем, что 8 числа республиканцы, как миленькие, приняли... Шиняна, ну, назначили Пашиняна в должности премьер-министра после 2 мая, потому что 2 мая это беспрецедентная акция, когда э, человек без какой-либо власти э, парализовала республику. Э, ну, такой формальной власти. Э, после 8 началась работа правительства. Значит, Победа революции, программа. Что можно сказать? Только все начинается, потому что есть проблема, как э, э, большинство республиканцев в парламенте. Это решается перед выборами. Но. Ну, люстрация была, там поувольняли там, и лишили, там Не, просто. ну люстрация, иллюстрация, увольнение. Да, это можно с Натяжкой назвать люстрацией, но никто им не запретил в будущем занимать эти должности, опять же, да? так что э а как скажи собственно... смена власти повлияла на обстановку в карабахе некоторые говорят что он начинает размораживаться типа там опять конфликт обостряется Ни хрена конфликт не обостряется как стреляли так и стреляют значит э на горном карабахе значит тоже хотят сместить своего президента потому что э так получилось что по моему несколько недель назад э люди из, в общем, властные люди, я уж не помню, это МВД или служба национальной безопасности, очень сильно избило двух подростков, очень сильно до сотрясения мозга. И люди вышли, люди вышли и получилось, что там полетели шапки серьезные, пошел отставку глава МВД, глава нас безопасности и даже премьер-министр, насколько мне не изменяет память. А то, что обостряется конфликт, единственное, что после избрания Пашиняна а, случилось, это то, что а, помните, я в начале стрима говорил, что в 1994 году а, перемирие было заключено тремя сторонами: нагорным Карабахом, Армении и Азербайджаном. А, Пашинян сказал, что хватит двусторонней встречи мы должны придерживаться изначальных договоренностей и ну, сторон и пригласить на горных Карабах за стол переговоров это кардинально, что поменялось в отношении на горных Карабах. А в отношении других стран и России некоторые говорят, что теперь антироссийское, якобы какое-то про ориентированное правительство пришло. Нет, нет, нет, нет, есть про армянское правительство которая импонирует западным ценностям но исходя из сегодняшних реалий не будет рвать с российской Федерацией. то есть наши наши не то что цели на, на наша прибыль даже наши интересы превыше всего до но этого это... до этого Прежние, прежняя власть, она была яро пророссийской и толкала все, чтобы угодить России. И, как видим, это у нее не получилось, потому что Россия очень армению обманула. А в отношения с ЕС и США то есть будут нормализация с ними отношения там, в плане Ещё... А у нас и ничего не было с ними. В том-то и дело, что Армении, с ЕС и США никакого обострения не было. Даже идут разговоры, как стране, как Армения, при участии в таможенном союзе, выдать какие-то особые правила с Европейским союзом. То есть вот такие даже идут. И даже идет, идет разговор о безвизовом режиме. То есть это долго еще очень, но они активизировались сразу после революции. До революции разговоры такие только наши политики это озвучивали, чтобы население как-то задобрить. Цели революции, да, вот говорили про цели, цели революции, пока они не достигнут. Слишком мало времени прошло. Опять же, первое, первое самое. Жирная цель революция это не посадка всяких проворовавшихся и иллюстраций, а приведение в нормальный вид законодательного то есть закона про выборы, и проведение досрочных парламентских выборов. А когда эти выборы будут, и как вы будете следить за ними? Значит, выборы пока еще непонятно, когда будут, потому что уже э, сезон э, собрания, по которому они вот сейчас э, имели место быть, они пошли отдыхать, по-моему. Этот сезон завершился. После этого сейчас просто идет обсуждение этого закона, и этот закон... Он даже, по-моему, еще даже не разработан до конца. Потому что текущий закон – просто ад. Там настолько все специально сделано так, чтобы можно было э, подтасовать результаты, что это ужасно. Хорошо, думаю... а смотри… Вот интернет, ты говорил, соцсети играли большую роль, фейсбук в частности. Вот скажи, какую роль интернет играет в создании гражданского общества в Армении? То есть, ну понятно, что люди поднялись, они были организованы, то есть мы все болели, так сказать, за армян, когда смотрели революцию, здравомыслящие люди видели, как и завидовали, так сказать, по-доброму, что вот у вас такое возможно. У нас гражданское общество намного слабее развито. То есть вот как интернет или, может, что-то другое повлияло, как вы пытаетесь создать гражданское общество, как вы развиваете его, и в каких ты участвуешь конкретно проектах там в интернете? На самом деле этот вопрос самый сложный, потому что а, интернет в Армении, он не то что образует общество, это, он как а, еще одно средство коммуникации. Многие, очень многие просто бывали за границей, работали с иностранными партнерами, знают, что такое нормально зарабатывать деньги, когда тебя не оскорбляя, не унижая, точь в точь за твою работу, платят твою сумму и говорят спасибо, и платят по местным меркам гигантские суммы. Да? многие просто это вживую видели и просто достало то что их очень-очень сильно обманывают а интернет интернет на самом деле я я не слышал ни одного случая чтобы люди по интернету списались и сделали какой-то какую-то акцию успешно все это спонтанно то есть да, интернет это как средство вещания никола пашиняна, но и коммуникация между собой, но чтобы именно становление через интернет я не могу с этим согласиться меня такого здесь не было не можешь то есть может какие-то группы там друзей гражданского общества где проводились какие-то просветительные беседы, то есть с людьми какие-то стримы может быть селекции. Так, стримы лекции. Значит, лекции, да, есть. Лекции есть. Но не более, скажем. То есть ты считаешь, что не это сформировало гражданское общество, а больше за границей? Нет, на самом деле просто люди видели, как как живут в нормальных странах. Да, именно, именно опыт общения с иностранцами, с иностранцами, опыт вообще, скажем, нахождения за границей, то есть видеть, как реально работает в нормальных странах полиция, это больше, чем по, по интернету что-то там решать или общаться. Нас тоже власть приняла миграционные законы напустили э, мигрантов, там этих как его вернее мигрантов, а иностранцев, которые якобы там инвесторами тут приезжают. То есть, ну народ тоже видит иностранцев, как живут в Европе, многие в Польшу ездят, в Литву работать. Но как-то что-то гражданское общество у нас не очень становится, понимаешь? В чем тут разница? Я. И не возвращается. На самом деле, когда в одиннадцатом да по моему в миске побили на да, многих людей там в каком в, году в конце 10 в, в декабре. конце да, декабрь я помню очень лично для меня это был шок на самом деле ну и в семнадцатом году тоже побили там кое-кого не не вот именно вот про десятый год это шок был что с республикой беларусь творится ужасно то есть, да, слышал, да, вот, например, смотрите, взгляд с Армении. А слышали, что где-то там, вот в Беларуси, все очень плохо. Диктатор, ничего не хочет, нормально развиваться под санкциями. И вдруг, знаете, как кувалтой по пальцу, показывают ролики, как оно, амоновцы просто, не знаю, пацанов избивает просто шок у меня был шок на самом деле и я до сих пор не понимаю как он у власти это ну, вот мое просто. честное мнение я я не понимаю как такой э, кровожадный и глупый человек он глупый власть он может управлять но по большому счету он глупый, потому что я так понял, он своих детей еще хочет, да, пристроить к власти. Да. У него уже подрастает сын, там, Николай, некоторые шутят. Вот сейчас Александр первый, потом будет править Николай первый. Второй, другой. Не знаю, господа, я вот всей, всей душой болею, чтобы наконец-то его убрали. Это очень. А что ты нам посоветуешь вот из армении э, Что бы ты нам рекомендовал то есть белорусам не бояться. на всех вертухаев не хватит но дело бояться в том что сильно много надо. людей то у нас не выходит желающих немного у нас тебе же сказали что изначально людей это много не выходило ну да изначально людей много не, не выходило но нужно что-то что, -то, что... покажет. Я не я вот не знаю, вот как это... чем Наверное, дом радио триггером сработал. Лично для меня триггер был это, конечно, захват дома радио. Не, ну мы просто мы... по полкам, когда он сказал, кто ворует, что ворует, сколько. Это все и так понятно. То есть в прошлом году мы тоже успеха локального добились, что это декрет номер три, заморозили хотя бы. Ну, протесты свою роль тоже сыграли, в принципе. Да, но у нас, в отличие от Армении, все протекало наоборот. То есть сначала выходило много людей, пока власть активно не реагировала. Но после того, как 15 марта 2017 начали в Минске разгонять уже более конкретно, и 25-го потом на день воли 2017-го разогнали конкретно день воли, после этого протесты спали но они повлияли и лукашенко таки отменил заморозил то есть секрет номер три то есть сказать что все провалилось нельзя результат есть но, это это как но... Электрики да. реван, понимаете? проблема в том не, от, не, не отменить что не было второго эшелона, то есть известные оппозиционеры, э, лидеры там э, политических партий, активисты выходили, как только многих из них посадили, изолировали, то есть и разогнали толпу, то протесты пошли на спад. Вот что ты посоветовал. Вот нам? главное, главное, кстати, то, что я не сказал, 22 числа, думаю, э, косяк, конечно, 22 числа, когда Никола Пушинина посадили, украли вышло в два раза больше людей именно в этот день как только его взяли на площадь республики вышло в два раза больше людей чем было то есть и так было дохрена а так прям там очень много людей э, плохо становилось э, воздуха не хватало представляете там очень такая все к экранам старались Прижаться послушать, кто что выступал. Но вышло больше. То, что за несколько дней Пашинян сказал, если меня посадят, вы выйдем, выходите. А вот будут детранзизации детранз... детранз... этих протестов, то есть по разным mm -hmm. местам. Это идея. То есть, блокируют дороги и там по разным местам. То есть, ни одной кучи скапливаться в одном месте. Что еще насчет этого думаете? Ну, это именно и успех Успех стратегии в том, что личного состава у полиции не хватило. но еще я слышал, что водители именно поддерживали людей, то есть, которые блокировали. А у нас водители очень злые, то есть они скорее будут выскочить и набьют морды тем, кто попытается заблокировать дорогу. Ну, это. Ну, морды, но ничего они не сделают, по если люди будут выходить и выходить. меня так не сделаю, Вы не думаете, не что тут тоже такого не было? Потому что очень есть ролики, где пашиняна чуть ли не матерят, как там Понимаешь, все, да, да? Я, там, я просто все. хочу понять, что армяне сделали такого, то есть как народу удалось сплотиться и э, каким образом удалась революция. Я, я тебе код даже могу ответить. У вас же один флаг всегда был, по сути, армянский. У нас его да. поменять. То есть И у вас была декоммунизация, у нас до сих пор по сути стальной совок. Да, про два флага я знаю, конечно. Да, кстати говоря, как насчет декоммунизации там в Армении? Вот Фридом говорит. Декоммунизация у нас у нас была, у нас памятники еще этим Ленином снесли, естественно. Может где-то в каких-то районах остались, но. В 90-х коммунисты еще там что-то их труп, скажем так, шевелился на выборах. Президента они участвовали, кстати, в 96-м том же а в парламент, в начале 20 пытались, ну и померли, все, нету красных, слава богу. Да, у нас, к сожалению, яйцоголова еще стоит почти в каждом городе. Не Весь убрали. Не, я про Ленина Весь... Фридом говорю, что памятник ну, его еще стоит везде почти. Знаете, на самом деле, я не думаю, что проблема именно по флагах. просто думаю, что люди просто не знают альтернативу. У нас альтернативу узнали. Даже при таком хреновом, простите, хреновой стране, в которой находились люди, да? Государство. Страна-то у вас хорошая, какие люди. Нет, ну государство, стране, называйте как хотите. Люди выезжали за границу и видели, как цивилизованно, цивилизованно люди могут жить и у них перед глазами был, вот почему, например, полицейский э, на Западе может спокойно попросить тебя сделать то-то и то-то, да? А в Армении полицейский чуть ли не матом на тебя орет и сразу в, в обезьяне пихает. Да, к нашим лучше вообще не подходить. Или почему э, сдают, сдают гуманитарку, а потом гуманитарка не доходит и непонятно кто куда украл потом это все полицию подает а потом все это заминают и ничего не происходит так собственно говоря изменения сейчас я вот посмотрю там массово там задержания, да, пока задержание увольнение ну... пока задержание пока нету а реформы в том что реформы в том что самое главное это начали работать законы господа весь, весь сейчас соль в том что на границе например при растаможке каждый агент стрелял цифру не знаю которая первая в его ум придет Это тогда законы не работали там. Это живая артерия и власти мужчины, начиная Сержа Саркисяна, просто бабки оттуда сосали невероятные. А вот как как заста... Какие твои прогнозы? Прогнозы. А вот хрен знать, не знаю. Не знаешь, что Сложность. будет, как там? Ну по твоему на что ты надеешься то есть что будет у вас дальше? надеюсь конечно на лучшее но понимаю что за за короткий срок ничего не изменится даже при задержаниях нужно время чтобы поменять систему работы по смене системы идут полным ходом закон при скоро примут после вы ну я жду выборов скажем а чего я ожидаю я вот посмотрю на нас собрание и скажу ну сейчас все меня радует скажем так и мне даже не верится что это все происходит и что куча обысков куча изъятий не знаю за эти несколько недель по-моему дол долларов 100 миллионов изъяли да? это гигантская сумма эти деньги изъяты по их поместили в центральный банк вот а что произойдет в перспективе большой два варианта если никол пашинян сможет реорганизовать как он сам говорит реорганизовать отношения людей государства то есть снизить долю государства в жизни людей. В стране, Созда... да. Что? Ну, долю государства в стране, в жизни граждан. Да, говоря. да, ну, да, да. да. А, то есть создать дом юстиции а, специально для, скажем, инвесторов там и просто для граждан, гарантировать а, инвести... неприкосновенность инвестиций, то Армения просто в гору пойдет очень шикарные прогнозы на эту но пока я не, даже не буду задумываться над тем потому что ну, в парламенте еще эта прежняя сволочь она сидит она сидит то есть вы понимаете здесь борьба не между какими-то Прозападными или провосточными коммунистами или капиталистами. Здесь идет борьба законности и тех воровских элементов, о которых я вам говорил в начале стрима, которые пробились во власть и тупо доят на народу населения Армии. Здесь, пока вот чтобы все это на следующий уровень перешло и скажем капиталисты начали бодаться с социалистами ну ладно нет это не хороший вариант скажем либертарианцы начали воевать с этатистами это уже следующий скажем так уровень пока уровень обеспечить выполнение законов все соль, что законов тут не было. Про закон хотел спросить. Вот у нас законы, может быть, какие-то работают, но они направлены против граждан непосредственно. Mm -hmm. ну, закон о СМИ, к примеру, которые хотят принять, это будет против граждан. Mm -hmm. Или, к примеру, декрет номер 3, опять же, или там а, декрет mm -hmm. 18, когда там, ну, или ювенальные юстиция, вот это там много чего можно вспомнить. И так далее. Драконовские законы, точнее, эти, налоги. Ну, mm понятно. -hmm. То есть законы бывают не всегда хорошие. То есть во, против граждан и за вот этих наемных рабочих, которые дорвались до власти, грубо говоря. Угу, как вас угу. законы, законами вот этот вопрос? Ну смотрите, был. у нас таких законов не принимали, потому что, опять же, не надо было таких законов принимать. Законы принимались максимально мягкие, максимально пушистые, добрые, но с подковырками. И все это сводилось к тому, что в один прекрасный момент ты приходишь к чайку к чиновнику, который ответственный за это все дело, но он тебе говорит: вот смотри, здесь такая строка, она недвусмысленно, скажем так, трактуется. Ты вот в конверте занеси мне пару тысяч баксов, мы подумаем, как ее трактовать. Но это вот. как конституция Российской Федерации. Типа, ну, да, да, да. То есть по, на бумаге все красиво, пушисто, а по факту ни черта не понятно. То есть идет на сторону вот этих э, менеджмента, грубо говоря. Да, кто хочет, так трактует. Кто может, скажем так. Ну вот, мы прошлись <таспорожные> по списку вопросов, теперь у кого какие есть вопросы, Freedom у тебя, и тогда мы перейдем к вопросу из чата. Да, хорошо, Только я хотел спросить про вот эту пенсию, пенсионный uh -huh. возраст нас вот хотят повысить, как в России. Uh -huh. ну, после... Ну, ты знаешь, там их сколько? 65. И там 63 да. пока что, да. Хотят подтянуть э, возраст пенсионной женщин, сделать таким же, как у мужчин. То есть 63. Сначала у нас просто подняли пенсионный возраст на несколько лет, а теперь еще хотят и возраст пенсионной женщин уравнять с мужчинами. До 63. Ну, я не знаю, это сейчас обсуждается очень сильно на Армении очень сильно. Но если честно, мне это совершенно не заботит, я не слежу за этими темами, потому что не привык доверять государству вообще что-либо. Смотря на опыт государств, других, которые с легкостью кидают своих граждан, я не считаю целесообразным доверять свои деньги тем людям, которые, которые не заинтересованы в сохранении этих денег. То есть не то, что не заинтересованы, а по, по своим а, а, обязательствам, может, и заинтересованы, но не ясно, что, что будет потом хорошо есть, сегодня они заинтересованы, mm. завтра обстоятельства поменяются и все. Теперь нам эти деньги нужны, не знаю, на какую-то какую программу, да, как в России, да. Основная эта причина, например, подъема нашего пенсионного возраста – это дефицит ФСЗН. на То есть предпринимателей мелких уничтожили и в ФСЗН сразу дырка образовалась, поэтому mm. сейчас не знают, чем ее залатать. Не знаю, не знаю. Ладно. А, вопрос про ментов у меня. Сколько у вас, то есть мы вот рекроссмены, даже, по-моему, выше, чем в России, поэтому ничего, по-моему, не выходит, все идут на жирные места, то есть в мусарню, потому что всех завлекает туда, по сути, а другие специальности, те же учителя, к примеру, там ученые и так далее, им вообще, по сути, не платят, там, те же стартапы, то есть мало бизнес вообще никто не поддерживает, то есть у нас доли государства где-то даже выше, чем в России, но это нужно уже понимать. Так как ну, у вас ну, с этим делом? Ну опять же. Стартапы. Просто хочу вспомнить, какие же есть тут стартапы, кроме GG? Есть тут про стартап, просто напомнили. Есть тут несколько стартапов, которые вот по региону они выбились даже в Крузию, перекинулись и в Ирана. Это аналог кубера GG и э, аналог объединенной доставки еды меню AM. Понятно. Да. А менты? Что? Ну как у вас с ментами там э, Сильно отличается зарплата учителя и там, обычного бюллетенера, к примеру. По поводу текущих зарплат сейчас я не знаю как, но их обещали поднять. Но а, зарплата у учителей маленькая. Это проблема. А, как эту проблему решили? Очень просто. Начали открывать частные школы повсеместно. Есть частные школы для элиты, есть ча частные школы для среднего, скажем, класса. И... Это, этот институт частных школ, он, скажем, все больше и больше разрастается. Например, у жены главы службы национальной безопасности, есть собственный частный детский сад, по-моему. Или нет, детский сад, частный, который не, не дешевый, скажем так. То, что социальное повышение зарплат учителям, я надеюсь, что повысит. Хорошо. Так, Фридом, еще у тебя есть вопросы, чтобы да. перейти к чату? Цены, ну, продукты и все остальное. Чуть-чуть а, процентов процентов на... На 7-10 на продукты, фрукты подешевели лето, потому что мясо подорожало, потому что предыдущая власть обязала мясо брать только с мясокомбинатов, и частники вынуждены мясо сдавать комбинат. Ну, точнее, хотелось бы узнать в том плане именно сколько в долларах, там, в центах, к примеру. Тоже молоко, к примеру. Там, курица какая-нибудь и так далее. Сейчас я скажу, насколько. Значит, мясо сейчас стоит около 5, около 6 долларов. 7 долларов. Раньше 6 было, подорожало до 7 килограмм. Курица одна курица 3 бакса три с половиной если я правильно все я возможно сейчас буду очень жестко ошибаться и подорожание скажем я опять же сказал на доллар а фрукты например черешня сейчас стоит 50 центов кило Хорошо, тогда я перейду к вопросам из чата, а то люди там уже давно ждут, задали свои вопросы. Так вот спрашивает распластанная сосиска: насколько нынешний президент Пашинян лоялен Кремлю? Можно ли его назвать кремлевским ставленником или он ставленник okay. Запада? Окей. Okay. Значит, смотрите, Пашинян не президент, а премьер-министр. Во-вторых, он лоялен Москве, но он не человек Москвы. На данный момент выгодно быть лояльным своим обязательствам по ДКБ и таможенному союзу. У нас просто другого выхода нет Что самое главное, если бы у нас был выход прямо заявить о своих амбициях, ну и выйти на запад, я вас уверяю, сразу же мы просто начали бы э, ориентироваться на Запад, потому что у нас желание одно: за, применить западные ценности, как демократия, э, свободы и капитализм, и спокойно жить. А российские скреп они чуть-чуть не для нас. Хорошо, тогда второй вопрос: а имеет ли Россия какое-либо отношение к войне в Карабахе? Вот как ты это рассматриваешь? Да, конечно. Россия россия э, поставляет как и э, нам, так и нашему противнику, заметьте, да, противнику своего союзника Россия поставляет оружие. Кстати, как и РБ, не забудет. А страны ОДКБ поставляют Азербайджану оружие. Помимо этого... России невыгодно, чтобы Карабахский конфликт решился. Невыгодно. Он решается очень просто. Семь районов пресловут Азербайджан на горном Карабаху независимость. Все. Никому это не нужно. И Алиеву это не нужно, потому что он человек войны, и он выезжает на этой теме. А Алиеву это, э, прости путина это не это не нужно, э, собственно, потому что мирно на Кавказе, на за Кавказе э, никому Лукашенко. не выгоден. Что? Он уже недавно поставлял, Лукашенко уже недавно поставлял Алиеву. Оружие. Да, Лукашенко вот поставил стволы, очень неприятно это было видеть. Ну, я думаю это из-за того что Лука... лукашенко Михребан понравилось возможно это жена Алиева, если что. такие слухи что Ну, он вообще всем поставляет оружие известно что он поставлял оружие э, сирийским этим э, свободной армии которая с россией там воюет в сирии то есть через болгарскую какую-то контору да, не знал не знал то есть против своих союзников. Белсад такое, кажется, или Радио Свобода расследование делало э, в начале года. То есть ему вообще пофиг, кому что. В Украине, когда шла война, тоже он поставлял Украине оружие. Так вот. Э, поэтому Россия имеет самую непосредственную часть в Карабахском, э, скажем так, конфликте. Да, ответ мой такой Да, еще такой есть вопрос опять про пашиняна как конкретно пашинян борется с беззаконием механизмы законы реформы э, механизмы например повязал 30 человек воров в законе то с криминалом война э, арестовал Диозного бывшего генерала который такой простите просто нет слов который э, детскую помощь солдатам на границе в карабахе он украл этот генерал его повязал э, следствия идут с, и расследуются многие фирмы э, монополисты во всяких разных сферах я опять говорю что аресты денег 100 миллионов долларов. Это общая сумма. Это столько, столько всего арестовали за эти несколько недель. Две недели всего ли. уже у них же, насколько я знаю, есть. Ну, вы знаете, и офшорами, но чтобы многие из них просто калиптоманы до мозга костей и э не понимают прелести офш офшоров. Он, например, Пашинян сказал некоторым олигархам, которые, которых республиканцы заставляли в обмен на э, лояльность денежную э, принести голоса. Э, то есть эти олигархи становились депутатами и за счет всяких махинаций становились э, вот, представителями республиканской акции. Шинянов сказал, что это у вас последний срок. Никто не будет вам ничего не заставлять, только вы работаете по закону, платите нормальные налоги и там подобное. Там ситуация была, что такой есть олигарх сам был Алексанян, у него есть под его контролем, но ну он говорит, что это жены, но естественно, там есть такая компания называется кипереть ну, гипермаркетов ереван сити и по закону если бы все он должен чист если бы он чисто работал он должен был платить акцизы 20 процентов прибыль все такое но он договорился с республиканцами заметьте что он открывает кучу подставных а, фильм э, фирм, фирм и пешников и так все это оформляет что платит 2,5% процента налога законно законно но вот за счет этого того что 18 процентов ему спускают он стал депутатом ну, ему сказано, это, это ему и предъявили несколько недель назад. Он попытался рыпнуться, сказал, вот повышаем цены, потому что мы теперь по закону работаем, повышаем цены на 20%. Но через несколько дней, очевидно, намекнули, что так делать не надо. Это все он сказал, что решено, с государством мы все решили, цены вернутся на прежнее русло. Вот и все. И, кстати, эти... Олигархи уже вышли с республиканской фракции, и теперь фракция уже несколько дней, как, ну, не дней, опять же, несколько недель, как а не в большинстве. Но если что, они свою гадость могут сделать, как Фетта, не помню уже. Понятно. Какие у кого еще есть вопросы Freedom? Извини, же, получается, управляет республиканцами, я так понимаю, за границей. Но он в Ереване, но его видели несколько дней в Москве, несколько дней назад в Москве, не знаю, что он там делал. Но он в Ереване, он управляет Республиканской партией. Он черный, это черный Сергей Артсман, Так, у меня вопрос э э э про жилье. Ну, к примеру, я вот захочу к вам приехать. Сколько постол обойдется или там отель какой-нибудь самый такой дешевый? Ну, так. Слушай, я вот сейчас по ценам не знаю вообще ничего. Потому что э, я только знаю, что коммуналка зимой на семью из трех человек 150 долларов в месяц. Э, потому что газ все такое. Летом 30 долларов. Все. На ты человек 30, да. Коммуналка 30 долларов. На да, да, да. Так нормально вообще. У нас там с баксов сто, на. То есть какой баксов? 50, там, 60. Если трехкомнатная квартира. Ну, у нас просто много очень на плечах людей, то есть у нас нет централизованного отопления. То есть у а, всех вот. стоят гейзеры и там подобное. Понятно. Вот как раз вот про централизацию и децентрализацию хотел спросить. Как у вас самоуправление происходит в городах? У нас понятно, у нас полная централизация, то есть, ну, фашизм грубо говоря, один источник, грубо говоря, все власти. А у вас, этим выборы есть, там, примеру? Не, ну, естественно, есть выборы. Ну, они как? Они республиканцы, все такое. Ну, выборы, да, есть. Они Сейчас скажу конкретней. В городах и в селах выборы проводятся. И я не могу сказать, что за пределами. Знаешь, до, до революции некоторые районы, некоторые города не были под каким-либо кланом например например вот григоряна генерала которого повязали под его городом под его контролем был целый город под контролем его семьи то есть там сын мэр у него там своя собственно это организация ветеранов он там рулит крадет тушенку, да, и все тому подобное. И в этом городе без его ведома вообще невозможно ничего сделать. невозможно было. Теперь уже, слава богу, не так. Но сейчас, я думаю, еще больше будет... Ну, смотри, тут был феодализм, был. Сейчас это все, опять же, идет, демонтируется. Ну, больше самоуправлением поговорим да конечно так вот в чате у нас появился еще один вопрос человек который спрашивал про карабах хочет уточнение говорит что если возможно зачем чтобы вы сказали зачем нужна россии война в карабахе опять же чтоб не объединились у кавказские республики просто открытие не знаю какой-нибудь карту откройте, посмотрите, что из себя представляет вообще за Закавказье, Армения, Азербайджан и Грузия. Не зря в 20-х годах за Кавказскую Советскую Федеративную Республику разбили на три э, республики отдельно. Потому что э, вместе это гигантская сила. Это просто... И а, такое географическое положение, это шикарно. Как, кстати, отношения с Турцией, интересно? Нету вообще никаких. Враждебные, Турции... да? Ну, помимо того, что враждебный требуем признания геноцида, было, э, с нашей стороны, э, было предложение, что без всяких предусловий мы открываем границы. И там уже наши терки уже в другой плоскость переводят. Была такая футбольная дипломатия. Президент Турции приехал сюда, посетил этот матч Армения-Турция, Чеки-Пики, но потом, через несколько недель, Эрдоган заявил, что ни черта не будет, потому что на горных Карабах. Вот это, это вся идея, И... а? Эрдогана могут не выбрать. 2 миллиона, кстати, человек в Турции вышло. Ну, за позицию имени. Ну, Хочу. я надеюсь. Я надеюсь. Не первый раз, когда очень много людей в Турции уходят И такси, и все там подобное. Так, больше вопросов нет в чате. У меня последний вопрос. Я, по-моему, не услышал ответа толком по поводу этих отелей для туристов, и ты там постол и так далее. Как, соответственно... ага. Слушай, ну опять говорю, я не знаю про цены. Лучше это посмотреть, посмотреть в, ну, в, то, в букинге каком-нибудь, потому что да. вот эти международные, кстати, сервисы, они в Армении развиты очень. А, ну, и заверять можно. Человек, который там живет. Что? Ну, мало ли ты знаешь, вот дома спросить, если там живешь. Ну смотри, э -э, средняя в месяц локальная двухкомнатная квартира в большом центре. Э -э, 300 долларов. Плюс коммуналка, соответственно. А хостелы и отели не знаю, никогда не пользовался в армии. Вообще не скажу. Вообще. Транспорт стоит тут э, 20 центов. Транспорт. И метро, и наземный. 20 центов? 20 центов, да. Ну, у нас сколько получается? 65 копеек? У, у нас 30 да. где-то центов. У нас даже где-то меньше. 16-17 центов. Ну и 15. то, у нас же по-разному по городам. То есть в минске вот 32 цента, грубо говоря. Угу. А Я у тебя... Думаю, да. Ну, грубо говоря, в регионах там на 10 центов будет дешевле. 10-5 центов. Угу. Я ну, что господа. Если что, кстати говоря, она сразу сделаем. Э, стрим воскресенье. Можно поговорить про либертарианство? О, отлично. Да, следующий стрим планируется воскресенье. во сколько э, будем начинать? Ну, сегодня 8. Как сегодня? 8 часов воскресенья, то есть 20.00. Да, подготовим вопросы заранее. Если у кого будет к этому тоже вопросы из чата, тоже приходите в сдавать их. Отлично. Да, отлично. тогда на этом мы заканчиваем спасибо, наш стрим, господа. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, да, да погоди, кот нужно людям сказать, что вот этот канал будет основной. Люди, у будут записи, смотреть, Этот сразу... канал, да, все стримы будет выходить пока на этом канале, пока блокировка действует на основном канале. Все стримы будет выходить здесь, поэтому кто э, хочет смотреть стримы в прямом эфире, подписывайтесь на стрим канал. И заходите. оффлайн копии будут заливаться по возможности на основной канал Серый Код. А анонсы, собственно говоря, будут либо в Дискорде, либо в Телеграме, точнее, и там, и там. Да, подписывайтесь внизу в описании. Ссылки на дискорд на телеграм. Подписывайтесь, там вы сможете узнать о времени и о теме новых стримов, когда что, где выходит. То есть, все э, анонсы там публикуются. Все на этом мы заканчиваем стрим. Спасибо всем за внимание.